Ребят, забираешь Chevrolet корвет 2021 года. Проведем инспекцию. Машина новенькая, соответственно, повреждений быть не должно. Но нужно тщательно осмотреть, потому что кто-то ее сюда доставлял, правильно? Теоретически мог нанести эти повреждения. Не специально, разумеется. Повреждений не нашли. Пойдемте подписчиться и поедем. Yeah. На no, Спасибо. No ребят, гидравлика замерзла, поэтому, как вам могли заметить, очень-очень медленно работает, очень медленно опускается. Что поделать, морозы пришли. Миллиметражи, ребят, просто миллиметражи опять. Так, вот мы ее поднимем. Цепи не ставлю, ребят, когда на первый этаж, потому что тут особо падать некуда. Ну и плюс, когда масло холодное, замерзшее, гидравлика как бы не расслабляется. А когда она такая очень жидкая, гидравлика потихонечку начинает опускаться, поэтому лучше ставить цепи. Так, вот эту вот металлическую штуку надо тоже полосу прикрепить. Ладно, вот сюда я поставлю, и на первый этаж будет отлично. Ребят, вроде все показываю, но все равно вопросы возникают. А как ты выходишь из машины? Вот так я вот хожу машину. Довольно легко. Места здесь достаточно. Все, машину креплю и поехали. Места достаточно. Ребята, декабрь месяц, а все, снега нет в Чикаго. Опять я приехал сюда. Время обед. Очень удачное время на самом деле для разгрузки. Поэтому сейчас буду стараться успевать, успевать до пробок вечерних. Разгрузить здесь Mercedes. В том месте, где я его забирал, забирал я точнее Бентли и выехать отсюда подальше. Вот в каком-то таком, ребята, положении я сейчас буду разгружаться не очень удачным, но деваться некуда, другого варианта нет. Ребята, отдаю сейчас Мерседес без крыши, видите, Кабриолет. Холодная кожа, черт. Так, зеркало открываем. И погнали. На улице минус 5, а я с открытой крышей. Класса, правда. Вот так. Так, ребята, печку включил. Все нормально, пускай пока нагреется. У меня в салоне, чтобы тепло было. Так, выключаем. Погнали, отдавать машину. А -а -а, вот это холодило. Сейчас рядом будет тепло. Во -о, -о, О, хорошо. Погнали. Я могу жить здесь? Все кейс. Can I get your full name signed? No, I don't sign. You, you call whoever. I don't sign for this guy. I'm just looking for it. You call whoever left yeah. He help. said he will he will send somebody. Okay, not me. Not you? No. But what you doing inside the car? Короче, закрывается как-то вот здесь, я так понял. Нет, не здесь, блин. Как же под крышей-то закрывается? Интересно. Мне уже самому стало интересно, ребят. Наверное, в меню может быть где-то как-то. Да нет, так далеко не может быть. Это нелогично. Каждый раз залазить в меню в какое-то, чтобы закрыть крышу. Это же нереально. Поэтому где-то должна быть еще кнопка. Ребят, если вы знаете, напишите в комментах, ладно? Интересно просто. Куда мне потом обращать внимание? Это камера. Это динамика, какая-то настройка двигателя. Это навигатор. Это радио Аварика Медиа. Это тело. Что такое тело. Телефон контакты. Очевидно. Черт, как она закрывается. Здесь не может быть так далеко спрятано. Не, колтуза George. Хисет Хивился. We'll send you uh -huh. Hello. You doing, Good for you. you up, yeah, of course. How okay. Two. Two key. Jeez. Yeah. Okay. Okay. Ребят, смотрите, какие одинаковые домишки да? Практически у всех Двухэтажные И, кстати, обязательно в каждом есть подвал Вот видите, стекла Он бывает жилой, не жилой Я как-то снимал дом Оказалось, что я снял подвал Там такие катакомбы просто Целый дом огромный Ну, соответственно, квадратов, может, там 80, 100 Очень много места было Снега нет, как вы видите, но уже прям сильно холодно Бегу забирать Dodge Wrangler Маленький такой джипчик Вот такой Пойдемте его заберем Надеюсь, что такое, но там, сказали, они не лифтованные, потому что для меня это важно Машина все-таки будет высокая, и я тогда наверх уже ничего не умещу, мне это не нужно Ребят, совсем новый пробег, буквально 10 тысяч Как у УАЗик такой, знаете Это еще и был, у него крыша открывается Здесь передача переключается, а вот здесь переключается раздатка Поехали, поехали, чувак. Я надеюсь, что и на дне она, в принципе, не такая вот прям огромная, не выше, я думаю, какого-нибудь X5 или, или, скажем, Porsche Ена. Я над ней умещу какой-то еще из автомобиля. Так, ребята, ну и поскольку Брандлер пойдет сюда, мне нужно будет перегрузить корвет наверх. Что мы сейчас и будем делать? Давай поменяем с тачками, давай, давай, конечно, Чего нет, хорошим человеком ничего не поменяться. Ладно, по пойдем все равно перегружать будем, поэтому пока так оставим, сейчас закрепим и поехали. Надеюсь, здесь она не подскочит. Нет! Ребят, я вот бомжей всегда ругаю, а вот он мне помогает. Короче, мост 13,6. У меня высота 13,6 трейлера. Но я застрял. Я спустил обе подушки на траке и на трейлере. Нифига ничего не помогает. Вот сейчас бомж сзади пойдет и будет мне помогать. Назад выезжать. Надо ему десяточку дать обязательно. Вот этот мост. Подушки не помогли, ребята, и на траке и на трейлере подушки впустил, нифига не помогло. Саляйте. Офигеть, как ехать дальше, что не очень понимаю. Я I will turn, right, Thank Вот попадос, ребята. С этими мостами в Чикаго. Такая фигня часто бывает. Ладно, повернем здесь что. А, это же тот же мост, я под него попадал в прошлый раз. Точно. Thank you. Пойду подушки подниму на траке, на трейлере. Она, в принципе, так шла потихонечку, знаете, ребят, но потом в конце начала уже застревать. И я подумал, что если сейчас резко дать и типа, попробовать все-таки проехать, то есть вероятность, что я там навсегда застряну. И лучше этого не делать. Поэтому что делать? Что делать? Искать следующий мост. Ребят, приехал забирать Porsche карьера 21 года. Маленький такой очень удобный автомобиль. Быстренько его забираем. Потом Rolls-Royce едем забирать. А, это 911, тот же самый что ли. Получается, что там? В чем Carrera?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 не кнопка, а вот такой вот Ребят, когда стало известно у меня, куда эти автомобили все шесть идут и вообще какие автомобили, то мне теперь легче легче спланировать, какой автомобиль поставить первый, какой вторым, наверх, вниз и так далее. Вот этот автомобиль мы сейчас ставим середку на второй этаж, потом с первого этажа выгоняем Lamborghini, ставим его вот сюда, как раз она узкая, низкая машина. Не узкая, но низкая. И получится, что она будет стоять над вот этим джипом. Джип мы никуда в иное место не поставим, как только в это. И все. Потом Галарда первым скидываем. Так, нормально. Потом идет, по-моему, джип. Ну, короче, все-все-все, по очереди будет скидываться. Все, отлично. Цепи натянул. Что-то слишком близко, по-моему, ребят. Палец вошедник проходит Надо назад, что-то чего ребят, погнали наверх? Скайлайн остается здесь, он, кстати, скидывается вторым, но его, к сожалению, некуда поставить, кроме как этого места. Так, я надеюсь, она заведется. Ребят, машина на ручке. Оп, задняя скорость еле-еле втыкнулась. зеркала очень сильно торчат и все, ее крышу задираем, ребят, на всю либо жопу одну задираем чтобы, соответственно, машина до капота вошла, джип либо полностью равномерно ее поднимаем и джип заходит, залетает просто а вниз поставим Роллс-Ройс который сейчас поедем забирать Роллс-Ройс потяжелее, как раз нормально вот такой, ребят, Тетрис Понятно. Ребята, где здесь морда? Когда она заканчивается? Пойдемте, посмотрим. Оп. Так, пойдемте посмотрим, что там. В принципе, в принципе, можно еще. Но нужно ли? Нужно ли или не нужно? Пока непонятно. Наверное, уже не нужно. Поднимаем. Ну что, ребята, вот так вот я поднял. Просто на всю, насколько мог. Специально делаю для того, чтобы после того, как я загоню машину, уже понять, насколько можно еще ее опускать. Все, ребята вот видите когда загоняешь становится понятно что ту часть можно немножко ниже а вот эту часть можно немножко выше все выравниваем ровненько и красота видите как много места здесь. ребята берут такой ролл-пройд огромно тяжеленно несмотря на то что купе Ага. Ребят, на самом деле места не так и много остается Что-то я немножко переживаю Но, в принципе, здесь рампа заканчивается Немножечко выпирает за эту рампу А та рампа, она больше машина А эта машина, ну, короче, сейчас посмотрим. В принципе, наверное, еще можно чуть, да, ребят? Зачем здесь башмак? Надо пол башмака. Там умещается, все нормально Ребят, только что заехал во Флориду И сразу здесь имеется вот такой Welcome центр, Это называется, ну типа как Рестерия Пойду сбегаю в туалет, вам покажу туалет и Welcome Center весь Вот такая красота Погода в принципе, знаете, удачная вот, Смотрите, на пикник кто-то устроился Погода в принципе удачная Нет такого палящего солнца в обед Под которого хочется, под хочется уснуть, знаете Поэтому очень удобно Удачное время Какая красота В родную Флориду приехал практически уже родной. Так, ребята, это для женщин. Кстати, у вас есть такая, нет, ребята, история? В Воронежскую область езжаешь, или в Саратовскую, а у тебя такой раз Welcome центр. Где ты можешь ходить бесплатно в туалет, погулять, шашлык пожарить и так далее. Есть такая или нет, ребят, в комментах напишите. Ребят, до первой разгрузки остается 2 часа. Большая мотивация есть, скорее всего, это дело закончить до выходных, чтобы выходные провести дома, пригласить друзей. Теперь у нас большой дом, шашлыки отдых и все дела. Ой, трак мой вон там. Ребят, ну я приехал выгружать первый автомобиль, Lamborghini. Уже темнеет, нужно быстрее его выгрузить. Договорились с клиентом встретиться на Walmart. Здесь побольше места, но вот одну полосу поворотную занял, расставил конусы. В общем, сейчас я выгружаю Вранглер, за ним выгружаю Ламборгини, как раз клиент подъедет. Фоткаем, что Ламба такая же убитая, как и была. Ребят, звездное небо, посмотрите, какое. Выгоняю Rolls-Royce для того, чтобы отдать Skyline. <звук> Наверное, на дальнем оставлю, пускай подсвечивает мне мою работу. Так, ой, дверь в другую сторону. <звук> Неудобно. Самый неудобный автомобиль отдаю. Праворульный. Сидушка какая-то здесь. Все. Если максимально близко здесь брать Вот в этот раз также. Еще в заднюю скорость вспомнить как она включается Ох, с первого раза попал Okay. Okay. Right. Thank you so Thank you. Все, в обратном порядке теперь загружаем. Блин, какая же кайфовая погода, ребята, в Майами, во Флориде. Вообще супер просто. Просто не жизнь, а сказка. Аж, видите, запотели стекла. Давай, мужик, уезжай. Ой, сори, я не хотел тебя моргать. Я хотел просто почистить стекла. Как почистить стекла? Может, здесь дворников нет, что думать? Слушайте, ну небо здесь, конечно, интересно, но на самом деле оно сильно отвлекает. Если продавливаешь, то там такие лампочки. Сильно отвлекает. То есть, как -то каким образом можно управлять машиной, я что-то не сильно понимаю. Все как днем здесь сидишь, сильно отвлекает. Ну, конечно, она выключается. Подальше ее загоним вперед, чтобы не мешалось мне. Слушайте, ребят, я не знаю, как вам, но мне прям эта машинка понравилась. Такая классная, как реально русский УАЗик, но только не русская, да? Какая классная тачка, я даже сейчас домой приеду, ух ты, вот так открывается, и каким-то образом, видимо, вот здесь, ага, вот так вот просто бац и все, и вот такой у тебя багажник, плюс, это конверт был реально, вот видите, вот эта рама открывается, и это получается полноценный вариант для Флориды как раз, то есть эта крыша вся, видимо, куда-то уходит, а, нет, она вот здесь, вот смотрите, вот эта вот тканевая, она просто сворачивается, и получается у тебя реальный открытый такой УАЗик по джунглям кататься. Блин, супер вариант, я сейчас посмотрю, сколько он стоит, домой приду Может быть такую штучку себе купить И гонять по Флориде, что думаете, ребят? Мне правда понравилось но ну, понятно, что вот эта штуковина меня не интересует Раздатки, не раздатки И вся эта ерунда Мне даже и задний привод подойдет Но просто она такая, такая, прям вот максимально простая Максимально простая внутри Высокая, ну смотрите, как прям у тебя джипарь такой Видите, бах, бах И между тем она такая городская, да? И вроде бы едет даже ну да, нормально, прет. Я думаю, что как какая-нибудь там Лада Приора. Но мне, в принципе, не надо, чтобы она сильно гоняла. Но вот она разгоняется нормально. Маневренная, высокая. Что еще надо к бордюрам подъезжать, правда? Потому что у нас BMW сейчас тройка. И бампер постоянно задеваем. И он разбивается. А это. Прит, смотри, будь здоров, блин. Какая там Лада Приора. Это прям Лада Приора 1.6. Суперспорт. Поняли? Смотрите, написано no track parking, трейлер overnight, то есть ночью нельзя парковать, но на ночь. А он чувак здесь прям заснул, видно, что он заведенный трак, у него все закрыто. Ночевать начал, ну ладно, ничего страшного, загоняем, погнали дальше, ребят. Хочу максимально больше дел сделать, чтобы завтра в пятницу у меня был уже выходной. ребятки, отдаем Porsche Карьера так называемый, Которая на самом деле 911. Так, достал, ребят, Порш 911. Поехали. Все, ребята, итого, остался один автомобиль Rolls-Royce в Даунтауне в Майами, я сейчас скину его, немножко неудобное место, самое неудобное, ну ладно, сейчас мимо дома сейчас поеду до Майами Бич и потом уже вернусь обратно немножечко и отдыхать, ребята, отдыхать, все! Сегодня пятница, обед, я освобождаюсь и в понедельник, ребята, лечу в Доминикану, ну какая красота! А прямо сейчас, когда вы смотрите этот видеоролик, я уже нахожусь в Доминикане. Вот ссылка на мой инстаграм, там в историях каждый день, да и не только в историях, в ленте то, как я провожу время. Присоединяйтесь! Блин, натекло чуть-чуть, я только сейчас заметил, ребят. Ну ладно, что делать? В общем, такой вот апартмент на берегу океана. Довез клиента дома Нет, он сказал вали, то отдать вот этим валетчикам парковку, ключи, передал все. Вот мой тракт. Не на главной дороге посередине стал. Препятствия не создал. Отлично. Поехали домой. Супер. и в отпуск. Круто. Как же я рад. Наконец-то рейс закончился. Ребят, я к дому подъезжаю. Смотрите, женщина. Ну вот тут эта вот женщина, она просит на что-то. Привет, привет. Она постоянно здесь стоит, то есть это район моего дома, мы сейчас к дому уже подъедем. И она постоянно, все время я еду, и она вот здесь, на этом перекрестке стоит, все машет. Вот, так что, ребята, все, все строго, все строго поделено, как бандиты. Всех свой район имеется. It's, it's ребята, подъезжаю к себе домой. Сегодня-завтра трак будет стоять около дома, потом я его уже отгоню на стоянку. Оплачу на месяц. И там трак уже будет стоять до следующего года. До того момента, пока я не вернусь из Таиланда из своего отпуска. Он меня Артем уже встречает. Видите? Красота. Вот я и дома. О, -о, -о. Здоров. Здоров. здорово, здорово, здорово. Что там? О -о -о, я вышел из чата Ну что там? Пиццу. О, вот эта вот тема. Вот этот вот я понимаю. Вот чай, это чай, хорошо. Чай взял, нет? Чай взял да. Че, готов уже? Да. О, -о, -о красота. Сейчас покушаем, да?